м mm. Тихой ночи. А это обновленное видео по библиотеке странников. И канал теперь переходит на немного другой формат. Чуть более длинные и сложные видео, между которыми будут выходить чтения объектов. Библиотека странников это штука очень многогранная. Большинство она, конечно же, известна как часть мира SCP. Ведь истории про тайную организацию обращаются к ней довольно часто. Но на самом деле у библиотеки есть свой отдельный сайт и своя собственная вымышленная вселенная. При этом крайне недооцененная. Сайт библиотеки странников изначально был создан в 2010-м, как альтернатива SCP, которая должна была отличаться от вселенной фонда более выраженным ощущением чуда и мистики, вместо детективного и псевдодокументального хоррора. Поначалу истории там писали те же люди, что и делали фонд, но затем сообщество стало полностью самостоятельным. Но для начала поговорим о библиотеке странников внутри мира SCP. Однажды в руки фонда попала старинная книга, переплет которой содержал множество механических элементов и открывался только при помощи ключа. При открытии книги в ней оказывается сборник разных произведений, состав которого зависит от положения механических элементов книги, обозначенный теперь как SCP-1326. Это не единственное аномальное свойство объекта. Кроме того, он способен извлекать информацию из письменных источников, находящихся на расстоянии примерно до одного метра от SCP-1326. Содержимое документов, окружающих книг и журналов все со временем появляется на древних страницах объекта. Кроме того, одна из страниц книги представляет собой переход в неизвестное пространство. Откуда могут выходить паукообразные существа с человеческими головами, которые собирают все источники информации вокруг и несут их поближе к книге, чтобы она могла поглотить эту информацию. Существа эти говорят на различных языках, некоторые из которых ученые фонда смогли опознать. В их речи часто упоминается некая библиотека. Подобные существа попадались агентам фонда еще несколько раз. И каждый Каждый раз они крутились вокруг книг и других объектов, связанных с хранением информации, и всегда что-то бормотали о своей библиотеке. Что же это за библиотека такая, которую которой шепчутся монстры? В один прекрасный день полевые сотрудники фонда столкнулись с интересным явлением. Дети, игравшие в определенную игру на улице, в случае ее правильного исполнения как бы прилипали к поверхности, на которой они стояли, и не могли оторваться до конца игры. Этот эффект имел аномальную природу, и потому теперь называется SCP-2160. 56. Но что более удивительно выяснилось, что эта игра является частью ритуала, при помощи которого дети попадали в неизвестное пространство, похожее на библиотеку, где могли читать любые существующие книги. К сожалению, тогда полную последовательность действий агентов фонда восстановить не смогли, но ученые организации пошли другим путем. В библиотеку странников способны попасть не только дети, но и члены группы, известные как Длайн Змея. Каждый раз, когда фонд SCP устраивает рейды, на места, где дети-люди собираются. Группам захватывают множество аномальных вещей и узнают все больше информации, в том числе и о мире бесконечных книжных полок. Из допросов людей Длани стало понятно, что библиотека странников это некий потусторонний мир, представляющий собой бесконечную библиотеку и населенный самыми невообразимыми существами, в том числе и разнообразными богами. Поговаривают, что там даже когда-то обитал Малый король, одна из самых грозных и страшных сущностей С.П. Сами члены Длани могут свободно входить в библиотеку, но только потому Потому что цели и идеологии этой организации не противоречат внутренним законам этого странного мира. При этом библиотека легко изгоняет их, в случае, когда они забывают, что они в этом измерении гости. В общем, оказалось, что выпытывать что-то у людей длани в целом смысла не имеет. SCP собирает группу МОК под названием Тау-9 Книжные Черви, Главная миссия которой заключается в сборе информации о длани-змеи и о библиотеке. И главный вопрос это то, как члены длани-змеи попадают в библиотеку. Ответ был найден недалеко от зоны фонда SCP-95. Он представляет собой круг из веток, в котором, если проделать определенный набор действий, можно оказаться в месте похожим на давно заброшенный древнегреческий город. Как отсюда попасть в саму библиотеку странников МОК Фонда так и не разобрался. Но исследование этого объекта, SCP-3743, открыло ученым организации, что в мире существует некоторое количество порталов, служащих переходами во взаимосвязанные экстрамерные пространства, в конечном счете позволяющие попасть в саму библиотеку. Такие пространства получили общее название пути. Впоследствии фонд открыл множество путей самых разных видов и форм. Вот только в саму библиотеку войти так и не получилось, как будто что-то не пускало сотрудников организации. Вышло только попасть в измерение, которое, судя по всему, является заброшенным участком библиотеки. Оно теперь известно фонду как SCP-5024. Примечательно, что все книги, найденные в этом объекте, содержат только пустые страницы, как будто если библиотека уходит откуда-то, она забирает все свои знания. Единственное, что за долгое время смог получить фонд SCP, это одну книжную полку, которая по какой-то причине стояла в одном из путей. Ее аномальное свойство оказалось в том, что если унести книгу с полки дальше чем на 2 метра, она телепортируется на свое место обратно, что вполне достойно изучения в качестве отдельного объекта. Так что теперь это SCP-4982. Прорыв в изучении библиотеки фондом все же случился, когда в лесах Амазонки был найден очередной путь, связанный с библиотекой получившее обозначение SCP-6000. На этот раз этот путь оказался доступен для агентов фонда SCP, и они смогли посетить залы этого отдельного мира, заполненного всеми книгами из всех миров, написанными в прошлом и даже теми, которые будут написаны в далеком будущем. Однако исследование этого места оказалось крайне небезопасным занятием. Ведь если человек так или иначе пытается навредить библиотеке, она трансформирует его в существо лишь отдаленно напоминающее подобную сущность и заставляет его себе служить. Фонд не сразу это понял, а потому потерял несколько агентов. Впрочем, в том мире мультивселенной SCP, где существует объект SCP 6000, библиотека странников сама пришла к людям и начала постепенно проявляться в обычной реальности, занимая целые континенты, вызывая тем самым конец света. В других мирах дела пошли как-то получше. Есть немало объектов и рассказов, где упоминается, как агенты Фонда все же посещают библиотеку для сбора информации и поиска ответов на свои вопросы. Хотя больше интересов фонд проявляет именно к путям, так как они позволяют посещать множество параллельных миров и измерений без каких-то особых сложностей. В мире SCP действительно эффективно взаимодействует с библиотекой, научилась только длань змея. Помимо всего прочего, они пишут свои собственные статьи по поводу разных явлений мира фонда, собирая книги по всей библиотеке и делая из них подборки. Благодаря тому, что люди из Длань змеи имеют доступ к практически неограниченному источнику знаний об аномальных предметах, они по идее должны значительно превосходить другие организации в том, что касается мира аномального, но, видимо, слабая организационная структура мешает им пользоваться своим преимуществом но то в мире SCP, а как насчет оригинальной библиотеки странников? Если до этого мы смотрели на библиотеку снаружи, со стороны мира SCP, то теперь посмотрим на нее изнутри, ведь изначально она появилась как полностью самостоятельное явление, лишь потом связав себя множеством путей с мультивселенной фонда, но не только с ней. Через систему путей можно попасть в абсолютно каждый существующий мир, такое это поле для кроссоверов. С одной стороны, пути на первый взгляд представляют собой понятную вещь — это множество маленьких маленьких карманных измерений, рано или поздно приводящих нашедшего их к библиотеке. С другой стороны, логика их работы находится далеко за пределами человеческого понимания. Вход в путь может выглядеть как дверь, зеркало, портал или даже что-то достаточно неожиданное. И чтобы открыть его, нужно совершить серию неочевидных действий. Это может быть ритуал, какая-то детская игра или требование принести определенный предмет. К примеру, в Нью-Йорке есть канализационный люк, на который надо пролить куриную кровь, чтобы попасть в один из путей. Человек, который открывает вход в путь, также проходят до самой библиотеки, обнаруживает себя в мире бесконечных книжных полок. В главном зале сидят архивисты, человекоподобные существа, не имеющие глаза, прикрепленные к полу. Они объясняют правила этого места, не причинять вреда библиотеке, возвращать книги вовремя и держаться подальше от закрытых дверей. Тайны этого места недоступны даже богам. Путник должен сообщить архивисту свое настоящее имя, и тогда он получит читательский билет, документ мистической силы, позволяющий нормально существовать в этом мире. Одни говорят. Говорят, что мир этот бесконечен. Ведь тут можно идти в одну сторону и никогда не встретить стены. Другие говорят, что так происходит из-за многомерности этого измерения. То есть человек больше перемещается не в пространстве, а путешествует по бесконечному множеству вариантов библиотеки. В некоторых случаях путешествие происходит и во времени. Иногда путник начинает двигаться в будущее или прошлое. Этим мир библиотеки чем-то похож на Аллагадо. Чем дальше забираешься в ряды полок, тем меньше это место напоминает читальные залы. В какой-то момент например, можно обнаружить себя в горах из книг со звездным небом и облаками вместо потолка. Большая часть посетителей начинает свое путешествие с места под названием «Крыло-1», которое стилизовано под джунгли. Книжные полки тут похожи на деревья, а под потолком летают экзотические птицы. Особенно упорно добираются до второго крыла, которое уже стилизовано в морской тематике. Говорят, посреди этого крыла есть даже целое озеро, в котором плавает яхта. До третьего крыла пока не дошел ни один известный читатель, и причина этого кроется в нашем Мире. Дело в том, что в каждом крыле стоит тысяча книг, и а это в общем-то то же самое, как на сайте фонда SCP есть деление групп объектов по тысячам. Сейчас сообщество странников пишет вторую тысячу книг, что вполне себе делает библиотеку вторым по размеру сайтом коллективного творчества после сайта тайного фонда. Так как тут есть такая же система рейтинга, как и на сайте фонда, можно посмотреть самые популярные книги библиотеки. Что мы и сделаем. Самое популярное из них тут про разумные хлебобулочные изделия, которые общаются между собой собой и вообще живут какой-то жизнью в мире, в котором каждый день их могут съесть. Наверное, книга популярна из-за довольно очевидной аллюзии на жизнь обычных людей, жизнь которых может в любой момент оборваться из-за прихоти сильных мира сего. Вторая по популярности книга – это на самом деле очень короткий рассказ о человеке, сумевшем прочесть все книги, преисполниться и стать всезнающим существом, которого иногда можно встретить гуляющим между книжных полок. Третий по популярности том содержит описание организации под названием «Ассоциация сущности которых никогда не существовало. Герои заброшенных ненаписанных романов, боги из религий не нашедших последователей, персонажа, автора, который умер слишком рано, чтобы написать свои книги. Похоже, тут исследуются патофизические слои, до которых SCP еще далеко. Кроме комнат с книгами, тут есть и выставочный зал, где выставляются различные картины, бестиарии и просто зарисовки. Собственно, первая же вещь тут содержит зарисовки разных существ, часто встречаемых в этом странном мире. Самый распространенный слуга библиотеки — это доцент. В целом, существо выглядит как человек, но лишь рта. Также может показаться, что в левой руке он держит лампу, но на самом деле лампа является частью его тела, и расстаться с ней он просто не может. Они следят за порядком и проводят гостей, если те теряются среди полок. Еще одно часто встречающееся тут существо, это похожее на паука с человеческой головой тварь. Такие занимаются всевозможной работой, в том числе и в ней библиотеки, потому фонд SCP время от времени на них натыкается, кроме различных существ, которые тут на самом деле являются людьми, преобразованными в слуг библиотеки из нарушения правил. Тут встречаются и собственно странники, путешественники, посещающие множество миров и собирающие в них самые разные истории. Существует 12 особенно известных странников, сборники рассказов которых лежат отдельно от прочих книг. Это почти как хабовые SCP. Например, вот некий Атлас Бюрден посещает самые разные миры, в том числе и мир Карбейника, один из загробных миров вселенной SCP. Да, по большей части странники ходят по мирам фонда, но библиотеки известны миры, о которых в организации никогда не слышали. Каким образом библиотека появилась, не может сказать никто. Чаще всего можно услышать мнение, что она возникла с появлением знания как такового. В SCP-4840 вообще говорится, что библиотека — это воплощение одного из протобожеств. Также часто говорят, что этот мир возник на спине существа, известного как змей. Или же все эти полки и книги сами по себе являются сущностью и телом змея. Так или иначе, в космологии мира SCP библиотека странников является одной из основных его элементов, что может быть довольно интересной метафорой, так как как сайты типа SCP впитывают в себя сюжеты и истории из литературы, городских легенд и мифов. В общем, абсолютно из всех книг, что только есть. Всем пока.